Саланчаку-Юни – это всего лишь высохшее соляное озеро, расположенное в Боливии, и ничего особенного, если бы не одно «но». В период дождей соляная поверхность покрывается слоем воды и превращается в самое большое зеркало мира. От такого зрелища у вас наверняка захватит дух, ведь описать свои ощущения, стоя на поверхности озера, отражающего небо и облака, просто невозможно. Розовое озеро в Сенегале, Западная Африка этот континент всегда славился достопримечательностями, но озеро превзошло всех. По составу оно в три раза солонее, чем Мертвое море. В этой воде не выжить ни одному живому организму, кроме бактерий, которые и придают озеру этот цвет. Название бактерий длинное и сложное, поэтому не стоит им засорять и без того наш переполненный информацией мозг. Одно можно сказать с уверенностью – посетив это озеро, разочарованным вы не останетесь наверняка. Шоколадные холмы на Филиппинах но поспешу огорчить шоколадными является только название. На самом деле они состоят не из вкусного и полезного продукта, а из разновидностей известняка. В конце засушливого сезона трава высыхает и придает этим холмам шоколадный оттенок. Вот почему они были именно так и названы. Но красота этих мест от этого ничуть не меняется. Пещера тростниковой флейты в Китае. Восток всегда манил своими тайнами и гармонией. Посетив пещеру вы прикоснетесь к тайной гармонии инь и ян. Увидите красоту не глазами, а душой, просветлеете разумом и очистите чакры. В общем, стоит поехать. Плитвицкие озера, расположенные в Хорватии. Контраст буйной зелени и кристально чистой голубизной озер будоражит воображение и не уступает красотам индийского парка. Турист, посетивший эту жемчужину природы, смело сможет назвать «восьмое чудо света». Данные у озера великолепны в любое время года, и летом, и зимой. А друзья, увидев это прекрасное царство природы, вряд ли станут хвастаться фотками бассейнов и пальм. Долина цветов в Индии. Барышни будут в неописуемом восторге. И если вы решили устроить незабываемый подарок прекрасной половинке, смело покупайте билеты в Индию и на бухтике сэкономите. Национальный парк цветов считается самым красивым местом в мире, и не зря. Невозможно описать красоты словами, лучше один раз посмотреть, чем несколько раз прочитать об этом. Сочная и яркая растительность, как будто взята из кадров фантастического фильма о прекрасной и девственной планете. Разве не прекрасно окунуться в море цветов и бабочек, увидеть редких существ, занесенных в Красную книгу? Воочию увидеть и посетить рай на земле не так уж и сложно. Глядя на эту долину, действительно начинаешь верить в чудеса фей и эльфов. Люди всегда с содроганием наблюдали за жизнью вулканов, что может быть страшнее гнева этого страшного великана. На седьмом месте расположился именно этот дремлющий страх человека. Люди привыкли видеть его в мантии из зеленых деревьев и небольшой снежной шапкой. Но мы вас познакомим с его родным, но менее известным братом вулканом Эребус, вторым по счету вулканом в Антарктиде. Не ожидали, что в царстве льда может быть вулкан? Так вот, на этой горе находится множество ледяных башен, которые испускают горячий пар. Потрясающее зрелище для ледяного царства не находите? Но будьте осторожны, льды очень коварные и хитры, следуйте за гидом и не самовольничайте. Пещера Ханг Сонг Донг находится во вьетнамских джунглях и на сегодняшний день является самой большой пещерой в мире. Красоту этого места описывать бесполезно. Гамма эмоций при посещении этого чуда невозможно передать словами. Высота ее достигает 240 метров, а ширина коридоров приблизительно 100 метров. В такой пещере с легкостью можно разместить ангар с несколькими десятками самолетов, а в некоторых местах даже поднять их в воздух. Потрясающее зрелище! Не забудьте захватить компас и фонарик, а вдруг вы заблудитесь! Потом будет что вспомнить. Горизонтальные водопады в заливе Толбот на западе Австралии. Ирония в том, что горизонтальных водопадов в природе не существует. Это явление объясняется тем, что огромное количество воды проносится сквозь отверстия в ущелье в горной цепи и создают эффект временных водопадов. Сесть в лодку для более детального исследования могут лишь очень смелые люди. Если вы относитесь к такой категории, у вас останутся незабываемые впечатления об этом путешествии. Главное, не берите с собой вещи, которые сможет испортить вода. Милые девушки, не беспокойтесь о том, что оранжевый цвет спасательного жилета будет вам не к лицу. Просто оденьте его на время путешествия в лодке. О а его колере вы заботите на первом же повороте воды. Гора Раяма с плоской вершиной из Южной Америки. Лишь при одном взгляде на нее захватывает дух не только от высоты, но и от величия этого чуда природы. Облако пушистым покрывалом окутывает ее неприступные скалы. Только представьте себе, какой вид открывается альпинистам. Именно отчеты об экспедиции к этой горе натолкнули на создание затерянного мира писателя Артура Конан -Дойля. Мы хотим представить вам новый канал на YouTube, посвященный интересным и удивительным местам на Земле. Например, знаете ли вы, что на острове Тринидад есть озеро Пич -Лейк, наполненное не водой, а битумом, природным асфальтом? Подпишитесь на наш канал. Давайте познавать мир вместе. Мы его всегда уменьшаем, когда он нужен и когда он непригоден. А потом удивляемся, почему он так быстро закончился. Что это?